В этом уроке давайте сравним класс spb food и класс календарный спред самое основное отличие но на текущий момент нужно конечно выделить что это конечно менее ликвидные стаканы мы видели в прошлых уроках на примере что да там стоит по 2 три желающих купить продать тогда как по классу по каждому из инструментов, из, по каждому из фьючерсов, которые входят в, класс, вот, в инструмент календарный спред, гораздо больше предложений по спросу и, и по продаже. Поэтому пока менее ликвидный, но все может измениться. Но, конечно, они не, не должны быть более ликвидны, чем сами э, классы, э, сами фьючерсы, на которых построен календарный спред. Но все-таки для некоторых календарных спредов ликвидности ну, явно не хватает, потому что сделки проходят там, ну иногда там по 5-10 сделок в день. То есть такие инструменты пока практически не торгуемы и э, малопригодны вот для наших целей, по крайней мере. Следующее. Ограниченное количество рабочих инструментов. Инструментов много, не для всех есть календарные спреды. Но сейчас их достаточно, более 60, если они все будут расторгуются, то этого ну, вполне хватит для самых интересных стратегий и алгоритмов. Следующее важное отличие, которое именно нам пригодится, вот эти инструменты не склонны к трендовым движениям. Основной недостаток всех вот таких инструментов, у них может быть резкий тренд, на котором, вот именно наш алгоритм, о котором будем говорить, он будет плохо работать. А вот это идеальный инструмент, потому что не склонный к трендовым движениям. Срок ограничен ближайшим контрактом. Соответственно, поскольку это спред между ближним и дальним, инструмент исчезает, когда ближний контракт испирируется Срок у него ограничен. Следующее, важное мы уже смотрели, сделка состоит из сделок по двум инструментам то есть заявки по сути из трех стаканов в текущий момент сводятся к инструментам. И вот биржа планирует в принципе в дальнейшем запустить и спреды между похожими инструментами, как спред между на нефть бренд и на нефть марки Light. Вот это будет очень интересные спреды. Возможно вот с таких похожих инструментов может быть запустится спред между там, фьючерсами на а сбербанк и сбербанк ПРЕФ Тоже очень интересный инструмент, которыми э, торгуются как ну, статистические арбитражники, возможен. И вот этот спред тоже был бы интересным инструментом. Ну, посмотрим. Пока его нету. И при исполнении заявки на покупку спреда у вас гарантия открытия двух позиций. Если вы будете вот это все вручную ловить, то вы можете одну ногу открыть, а вторую ногу не открыть. То есть здесь вот у вас две ноги, ближний и дальний инструмент. И вот Важно, что вы, когда через стакан спредовый открываете позицию, у вас гарантированно будет открыто две позиции. Ну, вот смотрите, внизу есть у меня пример. Давайте смотрим. Ближний контракт у нас. Рубль-доллар смотрим. Ближний контракт нет позиции. Дальний контракт нет позиции. Теперь мы покупаем спред. В результате покупки спреда, неважно, по рынку мы это сделаем, и будем стоять в стакане, у нас купит его, мы получим Покупаем, значит, покупаем дальний фьючерс, позиция будет здесь плюс 1, а ближний фьючерс, позиция будет минус 1. То есть вот у нас и тот, и другой фьючерс будет куплен. А вот теперь другой более интересный пример. Допустим, у нас была позиция, но мы ее открыли по ближнему плюс 1, а по дальнему минус 2. И вот теперь, если у нас есть уже на счету такие купленные там проданные фьючерсы, и мы покупаем спред, то в результате покупки одного спреда у нас купится один дальний контракт и станет теперь позиции было минус 2 станет минус 1 и продастся ближний то есть был один контракт станет ноль то есть при сделке в стак через стакан календарного спреда у нас гарантированно обе ноги исполняются это большое преимущество которое мы будем пользоваться в торговом роботе поэтому если все таки вы хотите торговать именно спредами вот так делать удобнее, что у вас есть гарантия, что сделка исполнится. Спасибо за внимание. До встречи в следующем уроке.